А вы знаете, что каждый гражданин Российской Федерации может пройти диспансеризацию один раз в три года? И это совершенно бесплатно. Интересно. В диспансеризацию входят общий анализ крови. И совсем не больно. Антропометрия. Антропома что? Рост, вес, расчет индекса массы тела. А, понятно. Внутриглазное давление. Есть и такое? Электрокардиография сердца. Вдохнуть и не дышать. Флюрография. Обежать уже можно. И это все абсолютно бесплатно. А если вдруг? Тогда вы сможете пройти дополнительное обследование. А, -а, а бесплатно. Может. Все вопросы об оказании медицинской помощи вы можете узнать по номеру телефона, указанному на полисе обязательного медицинского страхования. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году вам гарантировано бесплатное оказание медицинской помощи. А сколько вам лет? 40. После 40 диспансеризацию можно проходить один раз в год. Приятно.